Исследования показали, что ВКонтакте предпочитают короткие посты, которые содержат текст или фото. На Facebook тоже предпочитают короткие посты, причем приоритету постов с видео. В Инстаграме. Чаще взаимодействуют с постами, где объем текста средний или большой – около тысячи символов и больше. Максимальный объем текста в Инстаграме – две символов. В целом короткие посты читают чаще длинных и чаще дочитывают. А вот рекламные посты лучше делать короткими, иначе многие люди просто не дойдут до вашего предложения, и вы потратите деньги впустую.